Мы ждем Христа. Мы ждем Христа, не правда ли, сестры, братья, с надеждой в сердце, что так близок час, когда раскроет вечность нам объятия и от всех безземных земных избавит нас. Мы говорим друг другу время близко и с сожалением смотрим на людей, Которые у пороках пали низко, не зная страшной участи своей. Да, время близко, время так серьезно. О, братья, сестры, не пора ли нам взглянуть, пока еще совсем не стало поздно, ни на чужой, на свой житейский путь. Вот здесь. Сейчас же, сидя в этом зале, пусть каждый взвесит искренно себя, пусть сердце спросит, «Господи, не я ли, не я ли тот, кто предает тебя?» «Нет, не за деньги, как предал Иуда, еще дешевле, за пустую ложь, за клевету, что сею отовсюду, хоть с виду на такого не похож». Не я ли тот, который за обиду готов вредить друзьям из-под тишка, кто за наживу потерял из виду могучий светоч Божья маяка? Не я ли, став на гордом пьедестале, своих ошибок не хочу сознать, и в час тревожный, Господи, не я ли, все так беспечно продолжаю спать? О, братья, сестры, Бог сегодня поднимает Большое решето В своих руках, И как зерно Он церковь просевает, Не подступает ли к сознанию Страх. Что, занявшись ненужными делами, В заботы окунувшись Головой, мы даже Не заметили, как Сами просеялись С ненужной шелухой. А на словах Иисуса, ожидая, мы будем жить беспечно, продолжать судить других, того не замечая, что нам самим то небо не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли, но все зависит только лишь от нас, и если будем жить по Божьей воле, мы средь спасенных встретим славный час. А чтобы добрым семенем остаться, сегодня же отбросьте шелуху. Нам нужно, братья сестры, так Христа держаться, чтобы быть готовым дать отпор греху. Поэтому почаще на коленях заглядывайте в глубь своей души, чтобы чистым быть от лести, от сомнения, от суеты, от зависти, от лжи. И как хотелось бы, что все, кто в этом зале сегодня слушают божественную весть, зерном отборным врешите восстались, за все Иисусу воздавая честь. Чтоб каждый в день, когда придет Спаситель, услышать мог, как скажет Он любя, ты верный раб, войди в мою обитель, я приготовил место для тебя. Аминь. Слава Богу.